Всем привет, дорогие зрители. Скоро экзамены и всем да, Но не стоит расстраиваться, так как когда у человека не остается совсем надежд на свои силы, он начинает верить всякие обряды, ритуалы, ну и прочую мифологию. Поэтому сегодня мы вместе и дружно попытаемся выполнить своеобразный челлендж, который нам поможет сдать эти дурацкие экзамены. И последуем советам мудрецов из интернета. И первый совет звучит так. Дайте ему молитву прочитать перед ЭГЭ. Ну что ж, попробуем. Вдруг поможет. А если вы тоже сильно волнуетесь перед экзаменами, то эту молитву я оставлю внизу в комментариях. Так что давайте дружно помолимся. Берем две руки, смещаем. Кажется, это делают так, правда я не знаю зачем, Ну ладно. Встаю, и раб Филипп, благословляюсь. Двери с двери, ворота из ворот, под красное солнышко, под луну Господню, как красное солнышко осушает и обогревает утреннюю рассу. Так бы сох горел весь мир обо мне. И помоги мне, царь Давид в моих делах с Карага чё тут написано, удачного и благополучного успеха. Кажется, я чувствую прилив знаний в мою свежую голову. Для меня рабы Филипп навсегда, В имя Отца и Сына Святого Духа. Аминь, аминь, аминь. Я чувствую, я чувствую, чувствую. А, это живот бурчит. Ладно, может следует последовать второму совету, который нам любезно оставили мудрецы в интернете. Итак, переходим ко второму совету. Катрин пишет, если вы рассчитываете не на удачу, а на знания, то для их лучшего, о, и вправда единственный трезвый совет, то для их лучшего усвоения подойдет такой обряд. Обряд? Обряд? Что? Обряд? Что-то логика в этом я вообще не вижу. Ладно, ладно, спокойно, дочитаю до конца. Нужно поставить три свечи так, чтобы они образовали вершины треугольника. Ну, свечи у меня есть. Свечи должны быть белыми, потому что именно этот цвет символизирует ученичество и усвоение новых знаний. Свечи зажечь по часовой стрелке, причем первую зажечь от спички, а остальные по очереди от нее. Сесть перед зажженными свечами, успокоить дыхание и трижды произнести. Хорошо, попробуем. Итак, для этого обряда, как я уже сказал, нам понадобится три свечи, которые будут стоять треугольным образом. По условию сказано, что все остальные свечи я должен буду поджечь по часовой стрелке именно от этой. О. Горит. Вторая. Потухла. Это вообще законно? Теперь при этих зажженных свечах я должен произнести молитву. О-хо-хо! У меня шикона упала. Как пламя горит, разгорается, к ветру тянется, так и я, раб Божий Филипп, горел бы к Аминь. А теперь мы перейдем к третьему способу. Возьмите нитку. Кажется, этот обряд мы с вами уже знаем. Завяжите на ней 12 узлов, читая молитву за учение или везение в делах, пусть ребенок проглотит эту нить. Он должен знать, что он проглотил и для чего. Здесь это по собственному желанию, но на ЭГ нужно полагаться на свои знания, а не на заговоры, тогда результат обрадует 100%. Да, я знаю этот совет, он очень известен и мало того, он очень эффективен. Вот у моего друга действительно получилось дать экзамен благодаря этому способу. Правда, автор этого комментария пропустил малейший фактор, который немаловажен и может все изменить. Внимание! Помимо 12 узлов, к этой нити вы еще должны примотать 12 лезвий. Если после того, как вы проглотите эту нить и останетесь в живых, то вы действительно сдадите все экзамены, гарантия сто Ну все. Думаю, теперь после всех этих ритуалов я просто обязан сдать экзамены. Сдал я или нет узнаем ближе к 20 июня, и я вам сообщу. А еще монарх мыслитель считает, что благословение и молитва точно помогут, поскольку я уже помолился, мне остается получить только благословение. Так что если это видео наберет. Тысячу лайков. В следующем видео я пойду просить благословения в церкви. И напоследок хочу подытожить. Если вы действительно верите этим советам из интернета, таким как не мыть голову перед экзаменом, не стричь ногти, то я хочу вас огорчить. Встретимся на пересдаче. Это, конечно, все весело и увлекательно, но не стоит воспринимать это всерьез, и уж тем более посвящать этому свое время. Мы живем в 21 веке, и не стоит уподобляться этим первобытным приметам. Лучше надышаться перед смертью и посвятить оставшееся время изучению. Но попытка не пытка, поэтому тысячу лайков и я прошу благословения. Всем пока, подписывайся на канал, ставим тысячу лайков и я пошел уже готовиться. Просить благословения. Кстати, у меня на канале 100 тысяч, ой, 10 тысяч подписчиков. В честь этого замечательного события я разыграю 126 сигн случайным людям, которые сделают репост последней записи с конкурсом на моей стене ВКонтакте. Ссылка в описании. Внимание, главное условие это подписаться на мой канал, так что не забудь, дружок. Всем пока.